я сегодня вместо эфира решила записывать видео, а потом разместить его в сторис, потому что... И за качество! Для того, чтобы вам было красивее видно и красивее слышно. Сегодняшний Тело сегодняшнего эфира была навеяно разговором в личном, Сообщение о девушке, которая проходит марафон Автор жизни. Интересный был разговор, и я решила на эту тему рассказать, собственно, как играет с нами наше подсознание для всех. То, что можно, то, о чем можно поговорить. Смотрите, когда мы жалуемся, что нам не хватает каких-то качеств или чему-то мы хотим научиться. Ну вот, например кто-то жалуется. «Мне не хватает терпения». Я вот такая вспыльчивая, или я такая быстрая. Мне бы вот быть немножко поспокойнее, или мне научиться терпению. Да? Вот я считаю, что мне не хватает этого, и я хочу этому научиться. Или «Я хочу научиться отстаивать свои права». Вот я такая молчаливая, все меня обижают. Я вот хочу, чтобы э, ну вот научиться отстаивать свои права. Что делает наше подсознание? Я сейчас задам вам наводящий вопрос, и я думаю, вы сами найдете ответ, прежде чем я скажу, как оно работает. Когда спортсмен хочет накачать какие-то мышцы, куда он идет? Он идет в тренажерный зал. И что он делает? И он начинает эту мышцу качать. Вот, собственно, точно так же наше подсознание пристраивает нам э, тренировку наших качеств, если мы об этом слух заявляем громко и думаем в эту сторону. Хочу научиться терпению. Отлично. Сейчас я тебе устрою сто 500 ситуаций, в которых ты должна будешь быть выдержанной, холодной, строгой с холодным умом и держать себя в руках. Для чего? Зачем оно? Я же так хотела стать терпеливой. Почему он у меня свалилось на голода? Да ты ж просила, ты ж хотела стать терпеливой. Ты хочешь этому научиться? Тренируйся. Как же без тренировки выйти из этой ситуации? Ну или там, как же мне научиться отстаивать свои права? Окажись в ситуации, в которой тебя будут ущемлять, притеснять и нарушать твои границы. Все просто ношу. Это очень ленивая вообще субстанция. Он делает все самым коротким путем и максимально эффективно. Поэтому в очередной раз все, что с нами происходит, происходит по нашему выбору, с нашего позволения и по нашему желанию. Помните об этом, не сетуйте на судьбу, радуйтесь роком. Я желаю вам хорошего настроения. Пока!